Оказывается, человеку в 60 плюс и в 30 нужно от одного и того же. В первую очередь это переработка мясных продуктов, это колбасы, это сосиски. Второе это снижение количества сахара. Избыток сахара и токсичен, и накопителен, и в 60 плюс проявляется огромный, огромным списком побочных эффектов. Соответственно, мое предложение – снизить количество пшеницы, и особенно отбеленной – это и хлеб, и мука, и э, паста. Более того, по зернам есть приоритетное для возраста в том числе – это легкие для усвоения каши. Это гречка – она наш локальный продукт, и она доступна. Это пшено. Если мы едим рис, он обязательно должен быть либо не шлифован, либо дикий рис. Хроническими заболеваниями очень важно исключить те продукты, которые поддерживают либо задают воспаление в теле. Если мы говорим про давление, это соль. Соль у нас находится в хлебе, во всей выпечке, во всей консервации. И очень высокое количество соли у нас в колбасах, в сосисках, в переработанной еде. С возрастом у нас э, снижаются функции корректного пищеварения. Соответственно, питание 60 плюс будет подразумевать некоторые перестановки еды в течение дня и маленькие, небольшие ограничения. Хорошо бы подумать о еде наперед, не почувствовать голода не по сигналам когда хочется перекус а заранее мы будем отталкиваться от трехразового питания и каждый из этих приемов еды может быть тоже немножечко запланирован половина тарелки всегда овощи и зелень четверть тарелки мы отдаем так называемым белковым продуктам. если мы говорим о возрасте это у нас яйца это рыба это даже морепродукты и это вегетарианские источники чечевицы фасоль нут и так далее когда мы начинаем думать от овощей от источников белка место для десерта останется немножко соответственно сколько захочется для удовольствия отказываться совсем не нужно просто в процентном соотношении это будет на последнем месте лучше чем зелень у нас нет помощника для э, взрослого тела и чем темнее зелень тем полезней второе это мы э, выделяем так называемую иерархию среди фруктов лучшие фрукты которые есть это ягоды у нас есть большой сезон с огромным разнообразием и не нужно стесняться заморозить их, подготовить на период, когда нет ни ягод, ни фруктов. Рыба у нас забирает э, первенство, перетягивает одеяло у мяса э, и у э, птицы. Это продукт в молодости для мозга, а с возрастом для сердечной мышцы. Более того, можно использовать консервы, но если мы перевернем и почитаем состав, если там есть рафинированное масло, мы это не будем брать. Четвертый продукт – это яйца. Это хороший и завтрак, и обед, и ужин. Яйца – это еще очень важный источник витамина D. Его в еде не так много, это тот вид, Витамин, который снижается у нас возрастом, а мы не способны его так уже впитывать. Пятый продукт это семечки и орехи, любые, кроме арахиса, просто потому что арахис не орех. Шестой продукт это шоколад. Это действительно лучший десерт, который можно э, вообще себе позволить, потому что там высокое содержание какао-масла, это жиры, они будут притормаживать чувство голода, будут медленно насыщать и не будет всплеска сахара в крови. Далее, наверное, можно выделить э, бобовые. Есть легкий способ, который действительно облегчает пищеварение э, всех бобовых. Это длительное замачивание. Это 12 часов, а иногда можно и на сутки оставить. И еще есть трюк добавлять пряности, стимулирующие пряности это имбирь это куркума этот мин завтрак обязательно должен должен быть насыщающим там должны быть и белковые продукты и жировые в обед на самом деле самый главный большой прием еды и органы пищеварения готовы на все и переварят все поэтому можно и суп и какой-то э кашу либо плов либо с чем-то, то есть что-то такое питательное углеводистое и десерт можно себе позволить. А на ужин у нас, к сожалению, остается не такой большой выбор. Это овощи в любом проявлении с какой-то масляной заправкой. Если есть действительно чувство голода и аппетит, хорошим дополнением будут э, какие-то субпродукты. Это может быть желудочки, это может быть печень куриная либо говяжья, либо даже печень трески, которая в консервах в банке прекрасно хранится. Промежутки между приемами еды, хорошие здоровые промежутки, это 34 часа. И в идеальном варианте для диетолога и для нутрициолога выдержать 12 часов между ужином и завтраком очень важный фактор исключения перекусов, постоянного жевания, кофе с молочком, чай с молоком и с маленькой-маленькой печенькой. У нас будет ответ инсулиновый, поджелудочная железа в любом случае выделит гормон. Это будет уже прием еды. У Украины есть очень сильная сторона, мы аграрная страна и у нас действительно прям хороший большой выбор продуктов. Поэтому эм... Просто если выйти за рамки своих привычных продуктов и пробовать что-то новое, это будет уже хорошо. И попытаться по вот этим пунктам хотя бы первые пять внедрить себе на постоянную основу каждый день.